Серия Майами-Бруклин, которая закончилась счетом 4-1 в пользу Майами, в принципе, меня не удивила. Майами доминировал практически всю серию, за исключением третьего матча, когда подпорядился дальний броски у нескольких баскетболистов Бруклина. Решающим моментом этой серии считаю 49 очков Леброна Джеймса в четвертой игре. Касательно противостояния Индиана и Вашингтон, то здесь на переднем плане было противостояние центровых. Э, э, ключевыми важными моментами, которые сразу приходят в голову при поминании этой пары, э, я бы отметил э, взбучку, которую сделал Уэст Хиберту. Э, и Очень помогло. Рой вышел на следующую игру мотивированным и набрал 28 очков. И в принципе показывал э, признаки выздоровления и признаки того, что он э, может доминировать, как он это делал раньше. В Вашингтона прекрасную игру показывал Мартин этого. И мы видели, что эти два центровых попеременно перехватывали пальму первенства в плане новостном, в плане игры, которую они показывали. Можно, наверное, в какие-то моменты признать, что Индиана показывала свой баскетбол. Это очень сильная защита. Это игра на уровне близком к MVP Пола Джорджа. Это попадание Роя Хиберта, которое мы видим в последнее время крайне редко. Но в целом я считаю, что Индиана еще не вернулась на свой уровень. И помочь им вернуться может как раз встреча с Майами. По поводу финала Востока, то в него вышли в принципе фавориты. Особых сенсаций глобальных не произошло, хотя и были какие-то локальные неожиданности. Индиана буксовала на месте. Майами проиграл одну игру из 9 матчей, но в целом фавориты подтвердили свою силу и в ближайшее время мы увидим очень серьезное противостояние Индианы против Майами.